добрый день хотелось бы рассказать о том что происходит нынче давно меня не было в эфире просто я наблюдаю запущены программы по уничтожению олигархии как то таковой и силы природы этому способствуют. прошли атаки по кипру Затопила Израиль, Саудовскую Аравию, Египет, даже Южную Африканскую Республику и то градом пробомбила. Насколько я знаю, там у них бункеры. То есть силы природы настолько мощны, и освободив их, они способны на многое. Они знают, что такое делать. Ставропольский край. Краснодарский край Там действительно много магии Именно такой бытовой Мне как-то там пришлось Месяц прожить, когда начались первые Жара за 50 Целый месяц Там реально Ненавидят друг друга Крадут даже у родственников Поэтому там тяжело Я знаю тем, кто там есть Старайтесь не захватывать большие территории, все-таки держите пока свои дома Если, конечно, можете, да, вы сильнее, почему вы сильнее, почему вас боятся? Потому что у нас помимо души есть еще физическое тело А физическое тело с душой это очень большой, энергетический То есть, грубо говоря, физическое тело это как, скажем, синхронизатор, который усиливает энергию души Поэтому многие думают, что умерев, они там смогут больше. Нет, они там см не смогут, там ограничения идут. Все, что мы можем, это мы можем в этих телах. способствовать развитию очищения земли Руси. Закитала Китай снегом. Там тоже идет чистка. Сейчас получается, что убрав химтрейлы, и, грубо говоря, некоторую магию, особенно на юге, особая благодарность всем, кто там работал. Силы природы начали чистку. Это чистка, чистка, чистка, чистка. И ничего там, что помогать. Там идет наказание. Идет разрушение. Идет разрушение вот этой именно матчасти. У нас идет сейчас война духовного с материальным. И нам нужна не победа, а освобождение от этого материального мира. В прямом смысле этого слова то есть нас поглотила материалка и частность собственность спасутся те кто будет помогать друг другу взаимоимопомощь как говорится спасется один спасутся тысячи поэтому налаживайте контакты. налаживайте да нас мало Пока еще мало. Будет больше. Люди просыпаются. Программы по масочному режиму, которая была запущена, в принципе, выдала достаточно, что даже разгвардеец разложил по полочкам, кто за что отвечает, кто может больше пострадать. Это работает. То, что там мы трясем дома прочее, застопорились некоторые программы по дистанционному обучению, по забору детей. Но это отсрочилось, но я думаю, оно будет, скорее всего, не принято даже до конца. Потому что, помимо этого, я запустил программу по тем законам, которые они выпускают на данный момент. Это будет бить по их, по их же, как минимум, имиджу, то есть их быстрому уходу с этих должностей. Война, война, не война идет, у нас идет освобождение То есть нам не нужна победа, нам освободить, очистить эту зону Территорию Руси Некоторые говорят, что Русь это старое слово Нет, Русь до сих пор помнят в старых деревнях И называла это Светлая сторона Некоторые бабушки говорят, сходи, выклопай коврик на Русь Особенно как городские, не понимают, что такое Русь Русь – это все, что окружает вас. Это все то, что растет, расцветает, процветает. Сейчас вот буквально вчера перепелок видел у себя в лесу. Ни разу тут не видел, прилетело. стая синиц уже. То есть идет очистка, идет очистка. Земля восстанавливается. Но все хорошо. То, что кажется, да, это некоторым замедлением... Помимо того, что химтрейлов убрали, мы уничтожили достаточно сильное оружие, их харпы и прочее. То есть удары я еще там попробовал нанести, но без того, что нет химтрейлов, они не рабочие, они не работают. Поэтому природа сейчас, как говорится, разгуляется на всю полноту. Природа больше знает, что ей надо, поэтому с ней не надо ее ей управлять, с ней надо сотрудничать. И вот такой же живой механизм, как и все в этом мире У любого дерева, камня есть своя душа И она знает, что ей надо Доверяйте своей душе Да, разум говорит, что нужно что-то другое делать Но доверяйте больше своей души. У нас все получится Вот сейчас некоторые передышки между снегопадами Вот вчера еще буквально тут лед стоял а сейчас уже вода, а завтра опять будут снегопады. Так что природа... Да, я думал, что партизанское движение какое-то будет очищать. Скорее всего, все-таки силы природы, которые вот прошли сейчас вот по пустыням, они достаточно мощные. Италию затопило. Так что... То, что будет точка отчета, где-то примерно 19 по 22 декабря, там будет наша точка отчета. Посмотрим, что будет дальше. Все в благ, всем счастья. Держите в пространство. Ну, в любом случае, смысл жизни – это жить, жить и развиваться. Так что сохраняйте свои жизни. И в данном теле физическом вы намного сильнее всех астральных, как сущностей, так космических и прочее. То есть у вас есть... Душа есть воля, и вы сильнее любого, то есть и воля ваша неприкосновенность. Все, я Русь, всем счастья, радости и спокойствия. Благодарю.